Омега-3 и супер-омега-3. Омега-3 жирные кислоты – существенный вклад в здоровье человека. Использованы вот такие источники, в которых я брала информацию про омегу-3. Организм человека может производить большинство необходимых ему типов жиров из других жиров или сырья. Это не относится к жирным кислотам омега-3. Жирные кислоты омега-3 также называются жирами омега-3. Это незаменимые жиры. Тело человека не может их вырабатывать. Организм должен получать их из пищи. Продукты с высоким содержанием омега-3 включают рыбу, некоторые растительные масла, некоторые орехи грецкие, семена льна, льняное масло и листовые овощи. Что делает омега-3 жиры особенными? Они являются составной частью клеточных мембран во всем теле. Они влияют на функцию клеточных рецепторов в этих мембранах. Они обеспечивают отправную точку для выработки гормонов. Они важны для регулирования свертываемости крови. Они существенно влияют на настроение и жизненный тонус. Нельзя сказать, что люди с достаточным количеством омеги-3 в рационе все время пребывают в эйфории. Но можно с уверенностью сказать, что люди с дефицитом омеги-3 Точно склонны к дефициту энергии и плохому настроению. Возможность обучения, концентрация внимания, память и развитие новых навыков. У подопытных млекопитающих дефицит омеги-3 приводил к снижению этих способностей. Гиперактивность у детей заслуживает отдельного рассмотрения. Вклад омеги-3, а также кальция, магния, лецитина и полезной микрофлоры в улучшение состояния гиперактивных детей давно доказан. Отказ от молочных продуктов при гиперактивности часто помогает. И это не всегда связано с на молоко или непереносимостью молочного сахара лактозы. Чаще это связано с антибиотиками, гормонами, консервантами и прочими дополнениями к молоку. Роль омеги-3, хлорофилла, магния, кальция и соевого лецитина очень важна. Профилактика гиперактивности и помощь при гиперактивности – это применение саплементс. Оно более чем уместно. Что еще может омега-3? Сокращение расслабления стенок артерий – это тоже про омега-3. Профилактика атеросклероза – и это про омега-3. Тема, которая касается всех – воспаления. Дефицита омеги-3 достаточно, чтобы пожар воспаления не утихал. Проблема заключается в нарушении баланса между омега-6 и омега-3. Омега-6 поддерживает некоторые защитные реакции. Свертывание крови спасает жизнь. Но если свертывание крови избыточно, превышение нормы – это уже проблема. Свертывание крови и воспаление – это защитные реакции обеспечивают омега-6 и ее производные. Идеально, когда омега-3 сбалансирована с омега-6. Омега-3 снижает свертывальность крови и контролирует активность воспаления. Дефицит омеги-3 при избытке омеги-6 – это всегда риск воспаления. Именно здесь нужно задать вопрос – Почему лекарства от воспаления так популярны? Почему нестероидные противовоспалительные лекарства в каждой женской сумочке? Логично предположить, что в каждой сумочке должна была бы быть омега-3. Про источники омега-6 можно сказать, что это самые популярные продукты. Растительные масла из кукурузы, подсолнечника, арахиса, хлопка, сои. Омега-6 в них преобладает. А именно из этих масел производятся майонезы, выпечка, большинство готовых продуктов. Другая группа популярных жиров просто не содержит омегу-3. Омеги-6 в них мало. Это жиры из кокоса и пальмовое масло. Линяное масло, масло из грецкого ореха – это быстро окисляющиеся масла. В них есть омега-3. Однако нужны консерванты для длительного хранения этих масел. Или же очень быстрое их использование. Большинство масел действительно дефицитно по омеге-3. И есть избыток омеги-6. Кстати, часто спрашивают про соевое масло и соевый лицетин. В соевом масле преобладает омега-6. Соевый лицетин в компании НСП является абсолютно чистым веществом. 100% чистый лицетин. Примесей масла или соевого белка нет. Именно поэтому лицетин НСП так популярен. Это самое лучшее, что можно получить из сои связи соевого лецитина НСП с другими веществами, соевой омега 6 соевым белком, точно никакой нет. Так почему нестероидные противовоспалительные лекарства в каждой женской сумочке? Логично предположить, что в каждой сумочке должна быть омега-3. Кстати, атеросклероз начинается именно с воспаления. Старение, нарушение угасания функций органов тоже. Омега-3. Также... Связываются с рецепторами в клетках, которые регулируют функцию генов. В сумме всех эффектов было показано, что омега-3 жиры помогают предотвратить болезни сердца и инсульт. В дополнение к лекарствам омега-3 жиры могут помочь сдерживать волчанку, экзему и даже ревматоидный артрит. Что еще пишут про полезные свойства омега 3 Нормализует метаболизм, помогает снижать избыточную массу тела, улучшает настроение, помогает легче пережить стресс. Укрепляет сердце и сосуды. Улучшает состояние кожи, волос, ногтей. Укрепляет костную ткань. Предупреждает некоторые виды раков, в частности рак груди. А еще омега-3 участвует в строительстве клеток. Обязательно в рационе беременных. Необходимо для здоровья иммунной нервной эндокринной системы. Противостоит воспалениям. Нормализует жировой профиль крови. Улучшает кровообращение. Снижает риск болезней сердца и сосудов. Важно! Омега-3 также могут играть защитную роль при раке. Профилактика рака – это тема для всех. Следовательно, прием омега 3 с целью профилактики – это тоже тема для всех. Омега-3 применяется для профилактики многих других состояний. Замечено, что омега-3 в крайнем дефиците у людей, подверженных плохому настроению. Омега-3 является критически важной для мужского здоровья. Проблемы с потенцией чаще всего начинаются на фоне сосудистых проблем. Гипертония, атеросклероз и шемия миокарда. Организм выключает сексуальную функцию для сохранения жизни. Включать эту функцию стимуляторами потенции не всегда безопасно. Некоторые лекарства могут приводить к импотенции. Эрнест Хемингуэй впал в депрессию. От гипертонии ему был выписан препарат, снижающий потенцию. Почему никто не рассказал ему о возможности профилактики? Старик и море, рыба и рыбий жир и, конечно же, омега-3. Жиры омега-3 являются ключевым семейством полиненасыщенных жиров. Существует три основных омега-3. Эйкозапентаеновая кислота, докозагексоеновая кислота. Они поступают в основном из рыбы, поэтому их иногда называют морскими омега-3. Но есть еще и альфа-линоленовая кислота, наиболее распространенная омега-3 жирная кислота в большинстве западных диет. И вот эта альфа-линоленовая кислота содержится в растительных маслах и орехах, особенно грецких, в семенах льна, льняном масле, листовых овощах и некоторых животных жирах, особенно в травоядных животных. Человеческое тело обычно использует ALA, альфа-линоленовую кислоту, только для получения энергии. А преобразования ALA в морские омега-3 очень ограничены. Почему омега-3 из рыбы, а не из растений? Почему омега-3 из рыбы, а не из травоядных животных? Именно потому, что растительные жиры омега-3 организм использует только как источник энергии. Растительные жиры омега-3 – альфа-линолевая кислота. Они не выполняют той роли, которая присуща омега-3 из рыбы, Трансформация альфа-линоленовой кислоты в морские вариации омега-3 происходит в очень небольшом количестве, а для здоровья человека нужны именно полученные из рыбы омега-3. Самое убедительное доказательство благотворного влияния омега-3 жиров связано с сердечными заболеваниями. Эти жиры помогают сердцу биться ровно и не отклоняться в опасный или потенциально фатальный неустойчивый ритм. Такие аритмии являются причиной большинства из полумиллиона с лишним сердечных смертей, которые происходят каждый год в Соединенных Штатах Америки. Жиры омега-3 также предотвращают повышение кровяного давления и нарушение частоты сердечных сокращений. Жиры омега-3 улучшают работу кровеносных сосудов, положительно влияют на уровень 3 глицеридов. Жиры омега-3 могут ослаблять воспаление, которое играет ключевую роль в развитии атеросклероза. В нескольких крупных исследованиях оценивалось влияние рыбы или рыбьего жира на сердечное заболевание. Было проведено исследование, известное как исследование GISSI, Prevention Trial. Выжившие после сердечного приступа, которые принимали всего 1 грамм капсул омега-3 жиров каждый день в течение 3 лет, с меньшей вероятностью имели повторные случаи аритмии, сердечный приступ, инсульт или смерть от внезапной смерти. По сравнению с теми, кто принимал плацебо, примечательно, что риск внезапной смерти, внезапной сердечной смерти, снизился примерно на 50%. В недавнем исследовании, проведенном агентством по охране окружающей среды Японии, участники, принимавшие рыбий жир, рыбью омегу-3, в сочетании со статинами, снижающими уровень холестерина, с меньшей вероятностью имели серьезные коронарные события, внезапную сердечную смерть, сердечный приступ с летальным исходом или без летального исхода, нестабильную тинокардию или э, суженную или заблокированную коронарную артерию, чем те, кто принимал только статины. Большинство современных людей потребляют гораздо больше другого незаменимого жира, жиров омега-6, чем жиров омега-3. Некоторые эксперты выдвинули гипотезу о том, что более высокое потребление жиров омега-6 может вызвать проблемы в сердечно-сосудистой системе. И другие проблемы. Исследователи внимательно изучают другой вид баланса, на этот раз между возможным влиянием морских и растительных жиров омега-3 на рак простаты. Результаты исследования показывают, что мужчины, чей рацион богат омега 3 из рыбы и морепродуктов, менее склонны к развитию прогрессирующего рака простаты, чем те, кто потребляет мало морских жиров омега-3. Всемирная организация здравоохранения – показывает нам пути снижения риска рака груди. Не курите, контролируйте массу тела, не употребляйте алкоголь, кормите грудью своего ребенка, будьте физически активны, избегайте воздействия радиации. И, конечно, омега-3. Существенное снижение риска рака груди. Омега-3 особенно важна для женщин. Подводим итог. Омега-3 нужна. Омега-3 нужна именно та, которая получена из рыб. А что с экологической повесткой? Мы знаем, насколько загрязнены воды Мирового океана. Мы знаем, как часто в рыбе находят ртуть, радионуклиды, пластик, пестициды и прочие вредные вещества. К сожалению, эти вредные вещества часто жирорастворимы. Это означает, что рыбий жир концентрируют яды. Чистота сырья для производства supplements – это ключевой вопрос. Компания NSP гарантирует высочайшую чистоту и безопасность каждой капсулы, каждой таблетки, каждой капли жидких сапплеменс. Суперпродукты NSP, как всегда, это самое лучшее. Компания NSP с 1972 года гарантирует и выполняет обязательства высочайшего качества и чистоты каждого продукта. Я хочу подчеркнуть существенное снижение риска рака груди. Омега-3 особенно для женщин, но и не только для женщин. Потребность человека в омеги 3 Нам оказываются дозы в 250 мг омега-3, полученные из рыбы. Смотрим на дозировки, которые есть в капсулах супер омега-3 для европейского рынка. Это очень щедрые дозировки. И смотрим на дозировки, которые есть для рынка НСП-25. Состав капсул в миллиграммах отличается на разных рынках. Это связано с требованиями сертификации. Качество НСП неизменно высочайшее. НСП всегда предлагает лучшее. Качество, безопасность, надежность.